Загадки о Солнечной Системе. Знают взрослые и дети. Летают в космос на... Ракете! Караул! Беда! Беда! Сорвалась с небес звезда, знают люди с давних пор. Не звезда, а метеор. Метеор сгорает, в темном небе тает, а до земли долетит, назовут. Метеорит. Редкое гостье на небе ночном. Увидит ее в телескоп астроном. Хвост распушив, над Землей пролетает, ярким пятном в темном небе растает. Астрономия наука. А о чем ответь? А нука наука, а звезда наука. Будущее вам предскажет, и верный путь для вас укажет. Ведь звезды на судьбу влияют, они о судьбах наших знают. Астрология Путающее время переводится слово. Мы с ним точно знакомы, Явно нам не ново. Что нам звезды пророчат, в нем каждый узнает. Он бывает на день и на год он бывает. Гороскоп. Она светит. Но не греет, и размер сменить умеет. Очень яркая она, ночью полная... Луна! В темном небе серп бывает. Может, звезды им срезают? Это просто луны долька, и не острый он нисколько. Месяц. Ночью не могу уснуть, я смотрю на Млечный Путь. Коль пойти по нему, так, наверное, встретится на этой дороге большая медведица. По бархату черного неба рассыпались яркие точки. Особенно много их видно в морозную, ясную ночку. Звезды Небесное тело, звездоподобное между Марсом и Юпитером, их великое множество. Их малыми планетами еще называют. В диаметре 900 километров бывают. Астероиды. Когда комета или астероид на части распадаются, Словно падающие звезды в небе разлетаются. Увидеть это каждый раз. Это осенний звездопад. Авторы Субботина Антонина Николаевна и Москаленко. Андрей Николаевич